Значит, мы находимся в Батайске. У нас полная утеря ключей Hyundai акцент Что мы сделали? Мы прописали ключи. У нас сейчас один ключ. В блоке управления двигателем находится. Значит, вот он, активный мобилайзер Выходим из системы. Вот он у нас, один ключ, который мы сделали. зажигание и заводим автомобиль также этот ключ подходит к зажиганию к дверям и к багажнику все не теряйте ключи вот восстановили мы эти ключи также полторы тысячи мы уже взяли за ключ ключ по замку изготовили сейчас вот оставшаяся сумма у нас проходит через терминал Да, можно. Получается. Плотнее ложите. Ну сейчас той стороны, где не видно ничего. Где тут. Да лучше вставить нахуй. дальше не может замерз уже. Дальше. Дальше. Что тут у нас пишется? Заново. Давайте прикладывать. видимо интернет у вас медленный да? угу. плохой интернет да? Да, да. Я про или интерес Я бывает по области езжу там тоже интернет плохо так вот в деревне поедешь там вот все чек вылез оплата прошла Отрываем часть чека и отдаем клиенту. Вот мы находимся на Зорге 22 друг 91. Ну и опять же не теряйте ключи.